хо хоу хоу Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, на протяжении ближайших четырех лет Белыч, и, как вы знаете, каждый год в преддверии Рождества и Нового Года я устраиваю розыгрыш подарков у себя на канале. В этот раз у нас два кулера это Big quiet dark rock slim и термал silver arrow к сожалению термал матча мы разыграли в прошлый раз так что осталась только серебряная стрела на один из топовых воздушных кулеров современности и в качестве главного приза будет вот такой вот корпус новенький от компании be quiet. на него еще будет обзор это Big quiet pure base 500 маленький до да удаленький ибо в него влезает почти все что нужно и что же вам нужно будет сделать Делать, чтобы получить один из данных призов. Как обычно, ряд действий. Во-первых, быть подписчиком канала и, конечно же, открыть подписки, чтобы вы могли убедиться, что вы действительно подписаны на канал. Также нужно сделать репост данного видео в любой соцсети. Тут я вас не ограничиваю, ибо знаю, что есть много людей старого поколения, которые сидят не вконтакте, а в одноклассниках или в фейсбуке, кто-то пользуется твиттером и так далее. Ну и, конечно же, в-третьих, нужно заполнить традиционную формочку. В ней указать ваше фио, ваш адрес, по ним и только по ним будут доставляться призы. И также мобильный телефон. Нет, звонить я вам не буду, друзья, просто чтобы не было кучи фейков, ибо размножить мобильные телефоны, точнее их номера, достаточно сложно. Ну и также прикрепить ссылку на вашу страницу на YouTube, дабы мы убедились, что вы действительно подписались. И ссылку на ваш репост. Также можете указать удобный для вас адрес для связи, имейл или ВК в приоритете, ибо так мне будет проще и удобнее всего с вами связаться. Доставка призов полностью за мой счет, так что если кто-то будет просить у вас деньги, не верьте это мошенники. Что касается географии розыгрыша, то любые страны Советского Союза, потому что я знаю, что много у меня подписчиков с Казахстана, Украины, Беларуси, я их в принципе люблю, как и всех остальных. Тем, кто будет пытаться жульничать и писать фио два раза на английском и русском, допустим, или еще каким-то образом пытаться меня обмануть. В общем, всем плохим мальчикам и девочкам достанутся лишь угольки на Новый год. Обычно в моих конкурсах и розыгрышах принимает участие небольшое количество людей, порядка полутора тысяч, так что шансы у вас достаточно высокие по сравнению с другими розыгрышами. Итоги мы подведем, я думаю, 7 января и надеюсь, что тогда количество подписчиков на канале наконец-таки достигнет 100 тысяч человек. Всем спасибо за внимание, друзья, всем удачи и до новых встреч!